Жизнь течет по привычному сценарию изо дня в день. Ты еще пытаешься мечтать, но сил на реализацию не хватает. Уже пару лет собираешься в аквапарк и каждый раз в последний момент придумываешь сотни причин, чтобы отложить поездку. Просто сделай это, несмотря ни на что. Даже если уже передумал, сделай и не ищи оправданий очередной выходной, лежа на диване, вставай, мечты не предавай, поверь, ты можешь все, твои мечты должны сбываться, дай себе слово, что все, что ты однажды захотел сделать, ты сделаешь, и никакие оправдания, отговорки не принимаются. Ой, меня завалили на работе, что-то у меня насморк, денег нет. Не хочу больше слышать твои оправдания. Вставай и делай прямо сейчас. Ты можешь. Твоя жизнь – это твой выбор. Наполни жизнь яркими впечатлениями. Действуй.